в заседания. Первый вопрос. О регистрации кандидатов в депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга 6-го средства по одномонавшему избирательному полной Алексашина. То же самое в отношении Масликова. И третий вопрос, аналогичный по господину Длинкову. Четвертый вопрос. Учленение территориально-святой комиссии на Международных правосвященном голоса. об определении лиц ответственных за сохранность избирательной документации, а также соблюдение порядка хранения передачи в архив и уничтожения документов, связанных с подготовкой к проведению выборов. И Шестой вопрос. О времени предоставления помещения для проведения агентационных публичных мероприятий в форме собраний. Седьмое. О даже прекращении полномочий. К сожалению, тут не дописано. Члену участковой избирательной комиссии номер 803, согласно поступившему заявлению в... Восьмой пункт. О включении в резерв члена. Ну, не член уже будет, да, в том моменту, о включении в резерв вот этого человека, который написал заявление об выбытии из состава. Попросил, в резерв например. Извините за недоработочку. Девятый вопрос. О выдвинутом кандидате депута законодательного собрания Санкт-Петербурга 6 по садов под минутом по избирательному округу номер 17 Петров. Петро. Десятый вопрос. О распределении средств бюджета Санкт-Петербурга выделенных Санкт-Петербургской избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов законодательного собрания Санкт-Петербургского сада, для финансирования территориальной избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, расходов по применению средств видеонаблюдения, трансляции, в помещении для голосования избирательных участков Санкт-Петербурга, день голосования 18 сентября 2016 года. Одиннадцатый вопрос. Смета, посвященная выделенным средствам финансирование территориальной избирательной комиссии осуществляющей по наручаю окружных избирательной комиссии по выбору депутатов законодательного собрания соответствующих часов содового по оказанию услуг справочной информационной службы с использованием многоканального телефона один из вопросов проекта повестки дня будут ли предложения повестки пожалуйста пожалуйста по восьмому применению придеха там заявление в ближайшем уровне по отключению придеха а мы сейчас когда будем рассматривать этот вопрос Понимаю, друзья, надо выхать, вот, давайте мы дойдем до да. этого вопроса и его обсудим. Дело в том, что мы стараемся сейчас зарегистрировать присутствующего кандидата, выдать да? угу. ему ташественное удостоверение и продолжить спокойный поэнергетике. Да, я, я просто о том, что Пожалуйста, зарегистрируйте что вы говорите? Восьмой корректно включаем, да? Ну давайте это перешим. Или включим. Будем включать, или не будем включать. Нет, я об этом знаю, что предлагаю включить потому что заявление не будет. Есть ли заявление? Нет, заявление односрочное предключение полномочий. А там уже вторым абзацем не было. Ну, это же не похоже. Почему не похоже? Давайте дойдем для этого вопроса и расскажем. Скажите, что похоже. Я на тоже кандидат, да, пожалуйста, да. на регистрацию я вам отвечаю, давайте в рамках рассмотрения этого вопроса и вернемся, четко к этому обсуждению других замечаний предложений по повестке нет? нет, вопрос ставится на голосование кто за то, чтобы утвердить данную повестку заседания на территориальной избирательной комиссии кто за, прошу голосовать, Один, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь. Все, все верно. Единогласно. А, повестка принимается, переходит к рассмотрению первого вопроса. О регистрации кандидатов в депутаты законодательного собрания 1-го 6-го созыва по одному дату избирательному округу на 18. Александр. Значит, имеется протокол заседания рабочей группы, который рекомендует зарегистрировать указанного кандидата в качестве... А, ну, собственно, понятно. депутата законодательного Вот приложение Это... протокол. Пожалуйста, Я не так дали вам, да? из а вас приглашали на заседание. Ну, скажу, да, правильно, поэтому, к сожалению, можно пока вопрос. Да. Самовыдвижение или от партии. Конечно, партия. Конечно, партия. Проект лише Так, значит, оглашается проект решения о регистрации кандидата в депутат в Законодательном собрании Санкт-Петербурга по одному отрыву Алексашин. А вы? Блинков. То есть, Алексашин у нас заочно просто идет, да? Мы рискуем. Но комиссия не скомана. Наличие ли, или нет? пожалуйста, значит, выдать указанному кандидату удостоверение, довести настоящее решение до сведения Санкт-Петербургской Сибирной комиссии, опубликовать настоящее решение в сети, в сети интернет официальной Санкт-Петербургской комиссии, контроль за спонсорный и возложить к нам. Вот такое да. решение, вот справедливая, а, справедливая, а, справедливая Россия. Справедливая Россия. Справедливая Россия. А, а да я 10. постою в одну вещь пожалуйста, писать. Спасибо. Да. Давайте да, да, да. Да. Да. Есть какие-то предложения? Предложения утвердить. Предложение утвердить. Вопрос ставится на голосование о регистрации кандидата Алексашина. Кто за? Прошу голосовать. Единогласно. Вопрос решен. Переходим к следующему вопросу. Да, время. Да, время. Спасибо. Да. 17.07. Спасибо огромное. Помню. Благодарю. 17.07. Это важно. Крайне важно. Так. Второе решение, присутствует здесь кандидат э, Масликов. Я не буду зачитывать проект это решение, он абсолютно аналогичен. Есть предложение, замечание, выдвинут э, Коммунистической партии Российской Федерации. Утвердить. Утвердить. Вопрос ставится на голосование, кто за то, чтобы зарегистрировать в качестве кандидата? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Единогласное решение принято, э, значит, э, просим э, Сергея Александровича Масликова подойти для получения время 17.08 не слишком ли быстро работаем конечно. Очень быстро да, ну, успеха, даже. Ну, у нас есть просьба от наших коллег мы э, не спешим. Не, Да, мы не спешим но и не медли <laughs> да. итак переходим к вопросу о регистрации следующего кандидата присутствует также да. Да. Андрей Владимирович очень рада вас приветствовать ну и собственно Оглашается проект решения, он абсолютно аналогичен. Значит, единственное, что у нас вы еще являетесь выдвинутым по, по партийному списку, что в законе в нашем судебном вполне допустимо. Мы просто в решении об этом тоже указываем Значит, вопрос ставится на голосование, уважаемые коллеги. Так и утвердить. тогда. Спасибо. Утвердить тогда, да? Очень хорошо. Вопрос ставится на голосование. Кто за то, чтобы зарегистрировать Блинкова? Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, единогласно, семнадцать, девять. А вообще-то, по большому счету, когда меня принимали так? кандидаты Кпс, спрашивали членов Политбюро. Надо было члена Лдпр спросить его показать фотографию какого члена Политбюро Лдпр. И проверить, знает ли он своих лидеров или не знает. Как хорошо, что закончились эти коммунистические бредники. Вадим Ильич Вот Жириновский а показатель. Знаешь, что такое? Знаю, Жириновский. А, а вот а, покажите. Да, так, все, значит, решение то, принято. Кандидат зарегистрирован. Пожалуйста, погодите, получите значит, соответственно присутствующих кандидатов мы не задерживаем после получения удостоверения естественно, поздравляем желаем успешной кампании естественной победы Встреча. да, Встреча. спасибо Встреча. вам огромное Встреча. переходим Встреча. к следующему вопросу, уважаемые коллеги Встреча. давайте двигаться дальше Встреча. у нас Встреча. как раз Встреча. нет, нет, друзья, давайте кто-нибудь один будет говорить И пока это буду я значит, учление территориальной избирательной комиссии номер 7 справился Максим, потише с правом совещательного голоса. У нас в э, по комиссию поступили документы соответствующие. Э, здесь у нас присутствует представитель партии Единая Россия э, Алексей Сергеевич Александрович, пожалуйста. Да, он пришел заблаговременно и, вероятно, уже получил свое да, да. Да? Угу. Большое спасибо. Э, давайте проголосуем, что у нас э, выдается удостоверение и публикуется сведения о уважаемом члене нашей комиссии. Да, пожалуйста, да, пожалуйста. Вот. партия же выдвигает, а да. чем же нам еще голосовать? Мне кажется, что. За, за выдачу достаточно... удостоверения. И о публикации на сайте ну, ну, указанных сведений. Да, да, да. Мы не, не об членстве, а вот об этих моментах. Как Чисто выдать удостоверение Больше и не Единогласно. Решение Школу принято. принято. принято. Едем дальше. Ну, об определении лиц ответственных за сохранность избирательной документации. А также соблюдение порядка хранения, передачи в архив и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов. Была в рассылке, было в рассылке это решение. Все было, я надеюсь, возможность ознакомиться. Возложить ответственность на замы и на секретаря. Оба эти уважаемые наши коллеги будут ответственными за сохранность избирательной документации. Какие есть предложения, замечания, пожалуйста? А что, председатель у нас не отвечает за сопровождение? Председатель и так отвечает за сохранность. А. В любом случае. Закон уже определено. Mm -hmm. Значит, есть какие-то замечания, предложения по решению 7.5? По проекту. Давайте проголосуем. Давайте по... проголосуем. Кто да. за то, чтобы возложить ответственность за сохранность избирательной документации, а да. порядка хранения? Да? Да. На замы секретаря. Алиса. Понятно. Единогласно. Решение принято. Переходим к следующему пункту повестки дня. О времени предоставления помещения для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний. Значит, председатель территориальной избирательной комиссии своевременно обратился в администрацию Кировского района о, времени, о просьбе согласовать время проведения таких мероприятий, в помещениях которого ответственным балосодержателем является администрация Кировского района. Вот. И был получен соответствующий ответ. И было предложено следующее следующее время для проведения таких мероприятий будние дни с 17 до 19. Значит, э, ну, мы вправе, конечно, не согласиться с этим, а с другой стороны, я вижу основания, почему мы будем отражать. Ну, пожалуйста. Вопрос на обсуждение. Я предлагаю до 20, по крайней мере. По крайней мере. Чем мы загоняем? Мы, мы работаем до 6 часов, никого не принимаем. Значит, Люди работают, они Без вынуждены бежать с работы там к 5 часам По крайней мере, до 8 часов. Mm -hmm. mm -hmm. так, так, до 8 часов. Mm -hmm. это все mm -hmm. Значит, Я это... думаю, что это во многом зависеть еще от режима работы, организации. Безусловно, это именно это поэтому сначала председатель комиссии обратился для согласования, Мы что можем там за да, выдерживать, которые Это mm уже -hmm. Коллеги, э, значит, поступило предложение изменить до 20. Есть ли другие предложения? Нет. Других предложений не поступило. Значит, в порядке поступления, кто за то, чтобы э, внести э, правку пункта пункт 1 решения 7.6, касающиеся увеличения времени публичных мероприятий агитационных в собраний, с 19 до 20 предложение внес? Почему с 19? 17. с 19. Было до 19, 19. станет до 20. Нет. В да. да, 17 до ну, 19. Об увеличении в 19 на итоге ищет подвох моих словах. Нет, нет, не подвох. Я 17. просто 18. услышал, 18. что когда зачитал, я он ошибся. 17 а до 19, нормальный. я может быть ошибся, что-то. А 19, увеличение? Да, увеличение, да то то будет 17 до 20. 20. Да, с а, 17, 17 мы не меняем, а, а 19 20. меняем на 20. Это же было ваше 20. предложение, 20. вашего предложения да, да, да. Именно его сейчас я и ставлю. Что я да. Кто за это? Прошу голосовать. Раз, два. Кто против? Раз, два, три, четыре, пять. голосование в той форме, которая в проекте была указана, 17-19. до 19. Хочу отметить значит, в связи с этим голосованием, что члены комиссии, которые проголосовали против вот этого предложения, они явно с демократией у них плохо и значит, плохо они понимают вообще, что такое, как кандидаты все организовывают, как это происходит. Давайте назначим с 12 до 2, вот, дни, дней, нормально будет. Может проголосуем за то права. Вы Работе, это на это, и... права. Ироника, конечно. это Ну конечно. Вопрос ставится на голосование. Кто за то, чтобы утвердить деньги на ну что-то? Воздержались два. Это за то? За то. нет, такого у нас нет Значит, давайте еще раз переголосовываем Значит, у нас, к сожалению, мы не смогли зафиксировать результаты голосования еще раз голосование по предложению Анатолии Яковлева изменить в указанном проекте 19 на 20 с тем, чтобы публичные мероприятия проходили с 17 до 27 кто за это предложение 2 кто против 1, 2, 3, 4 так, кто воздержался? Два. Хорошо. Спасибо. Теперь все четко. Значит, это отклоняется предложение. Переходим к голосованию собственно по проекту решения 17 до 19. Как и согласовала администрация. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кто против? Один. За шесть. Против один. Воздержался. Один принимается решение 76, 17 19 переходим к следующему вопросу значит по досрочному прекращению Максим где заявление о члене вот это Значит, я вам сейчас вкусно доложу, потому что я сам принимал это заявление пришел представитель коммунистической партии Российской Федерации 803-го избирательного участка по фамилии Рахимов зовут его Тимир Азаматович у меня Анатолий вопрос вы знаете такого представителя вашей партии? Да, я знаю, но а о чем дело? Почему? почему сейчас нам принесут его заявление составленное достаточно двусмысленно мы его обязаны рассмотреть он просит прекратить свои полномочия члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и указывает причину, что он не может быть членом комиссии в период с 15 июля по 1 сентября. На мой вопрос, а сможете ли вы участвовать в день голосования, он ответил утвердительно. Может ли он участвовать что? В день голосования 18 -го сентября. Может ли он быть членом комиссии? Он ответил утвердительно я задал уточняющий вопрос что же тогда вас побуждает писать сейчас это заявление с тем чтобы вы э, прекратили свои полномочия он сказал что так надо но с другой стороны в тип поступает заявление мы его обязаны рассмотреть и, вот он. И, конечно, не Коллеги, пожалуйста. Ну я, Анатолий Геннадьевич, в первую очередь даю как представителю партии Коммунистической партии Российской Федерации, ибо этот член комиссии участковой номер 803 был выдвинут именно этим. Но, сказать, я честно, вилы, поскольку я не в курсе, мне тут я максу, да? Переговорите, выяснить действительно причины. Во-первых, во-вторых, у нас время есть еще. Я предлагаю отложить этот вопрос. Так. Я разберусь так. и доложу на следующем заседании. Члены Да, да члены Потому что мне не очень понятно, правильно говоря. С другой стороны, я должен выяснить Я понимаю, Антон Геннадьевич, в человеческом отношении я вас прекрасно понимаю. Но вот юридическая форма. Давайте подойдем к этому вопросу сугубо формально. Член комиссии заявил пускай и весьма двусмысленно, но там четко прописано его волеизъявление пресечь свои полномочия, а отказаться от этого. Не то, что пресечь. Вот если бы он написал приостановить там с 15 июля по 1 сентября, или еще выбрал какую-то формулировку, я лично с ним разговаривал и предлагал, хоть скоро он может работать в день голосования, отозвать это заявление и не подавать его. Но он заявил о необходимости именно в этот период созванивался вероятно, с каким-то своим возможным куратором, это мое предположение. Я не слышал содержание вот, Но, тем не менее, в комиссию поступило подобного рода заявление. А, да, а, да, возможно да. такой вариант да. приостановить. Я решил переместить где-то. Нет, ну, уважаемые коллеги, давайте все-таки вернемся к нормам законодательства и, безусловно, вспомним, что приостановление членства комиссии вполне себе возможно. Именно приостановка членства. Мне надо с ним переговорить. Я понимаю. Вы принимаете решение. Я сейчас расскажу а, механизм. Значит, поскольку.